В этом простом видео я расскажу, как пользоваться утилитой генератор UTM-меток. Заходим в генератор UTM-меток, вставляем ссылку на целевую страницу, выбираем источник трафика Google AdWords, Яндекс.Директ, ВКонтакте или Facebook и нажимаем сгенерировать ссылку с UTM-меткой. Копируем нашу ссылку и вставляем куда нам нужно. Также для удобства вы можете прописать в названии компании, как она именно называется. Допустим, если вы настраиваете одновременно и Direct, и AdWords одинаковые компании, хотите смотреть в аналитике одновременно их эффективность, удобнее всего, если названия будут представлены словами, а не цифрами. Допустим, я назову компанию «Поиск Москва» сгенерировать ссылку и вот здесь будет отображаться название компании.